Привет всем! Сегодня очень холодно, затяжная, холодная зима продолжается. Я сегодня не знаю, что вам рассказать. Ну, в принципе, могу посоветовать. Не, не ходите без одежды по улице. Как видите, мне даже перьев маловато, чтобы было тепло. Одевайтесь очень теплые куртки, в шубы. Иначе замерзнете. Это все, что я могу вам посоветовать. Удачи вам мерз... мерзнуть.